Всем привет, ребят! Сегодня в очередной раз вот откатываем на данные вести, на которые в прошлый раз катали прошивку. Но я подготовил немного иную прошивку. Сейчас вот как раз на днях вышел редактор. Новая версия со всеми там включенными необходимыми калибровками. И... Более грамотно теперь можно сделать прошивку, потому что того, чего не было, мы не могли отрегулировать прошивки, теперь мы, мы это можем сделать. Сегодня специально подготовил новую версию, немножко изменил фазорегулятор. Почему я его поменял? То есть раньше у меня был более сглаженный, потому что если его делать более резко, более резкую работу его... Ну, чтобы угол фазика менялся очень быстро. Ну, не быстро, а даже по углам имеется в виду. Угловые скорости вот эти изменения. То начинались вот эти какие-то затупые и тычки какие-то, то есть двойные. То есть нажал на педаль, она как-то два раза дернулась и только потом едет. И еще один момент был, когда автомобиль, идешь на разгон, педальку прижал, отпустил полностью и потом нажал, но нажал не много, а так слегка. Был как бы такой какой-то удержание за хвост где-то по, порядка, там может быть, секунды или полсекунды. Такой секунду, секунду где-то, да. да. так, секундочку. Чуть-чуть при, придерживает, а потом, а потом дальше опять набирает. Там не то, что даже придерживает, она набирает, но она начинает набирать как-то не так интенсивно, как набирала до ну, этого. Это, да ну, вот а потом как будто отпускает, и вот эта там резинка лопнула, блин, и дальше полетел, блин, то есть без каких-то проблем. Сейчас же фазик я более резкий сделал, но изменил те калибровки, которые недавно Дмитрий открыл в редакторе. И пытаемся понять, будут эти проблемы или не будут. Сейчас опять же ездим со сканмастером, все это дело снимаем, логи, и смотрим, как это будет происходить реально на машине, сейчас попробуем смоделировать вот эти искусственно, вот эти проблемы которые были, ну те же условия, при которых у нас они появлялись, если они не появляются, то вообще отлично дальше будет кататься владелец и если что расскажет, опять же, скорее всего динамика изменится, потому что я еще кое-что там поменял, некие запросы моментов и все остальное более сглаженно сделал, но меня больше интересует именно фаза ну, фаза самого фаза регулятора то есть работа так что вот сейчас едем в сторону э кольцевой дороги и я даже не знаю куда заскочил или, до кроншта или, или ты спешишь да так давай до кроншта там сделаем ну развернемся да, да, и поедем обратно тогда уже будет более э больше накопим информации да побольше просто и при этом я как бы больше могу для анализа больше данных. То есть потом могу проанализировать, что и как меняется. Данные я необходимые только вывел, потому что если все данные, которые в логе идут, грубо говоря, в протоколе, то он начнет все это тормозить очень резко. То есть опросы ну, станут медленнее, чем сейчас. Он и так не скоростной. Вот там, по-моему, частота обмена где-то 300 миллисекунд, где-то вот так вот приблизительно. Но сегодня зато с погодой нам повезло. У нас сегодня светит солнышко. Но у нас, как обычно, это полярная ночь. Солнце не, не выходит на очень малое время, потому что у нас уже закат в, а в 15-30 что или что-то такое приблизительно. Потому что у нас сейчас самый основной пик в декабре это вот переход между ну, летним солнцестоянием, это 22 июня, а 22 декабря у нас наоборот То есть самый короткий день А 22 июня Самый длинный Соответственно у нас сейчас на уменьшение Все идет дня а Потом пойдет после 22 уже на прибавку Надеюсь светлее будет Потому что Солнце еще Это сегодня вышло А так вот если тучи там или еще что-то Это вообще темень постоянно Потому что облака Все вообще как бы сумерки На постоянку ну, в общем, мы катаемся, сейчас э, прокатимся по кольцевой дороге, выйдем, и я еще там поснимаю. Очень вот, ребят, у нас уже солнышко, видите, заходит. Ну, вот там, блин. Ну, хотя я ошибся, наверное, вот 15.47, наверное, все-таки где-то ближе к 16, наверное, сейчас э, закат. Ну, погодка хорошая очень. Мы доехали до Кронштадта, сейчас из Кронштадта едем обратно. Попробовали смоделировать эти проблемы, которые возникали. Ну, по крайней мере, мы ни разу не словили. Есть, ничего, ничего потом... не появилось. Все прям вот как должно быть. Нажал, поехал. Да, ну и многое я там изменил. Вот человек заметил, как бы, что она более динамичная стала. Как бы. Она такая похожая стала как-то на Гранту Спорт. У нас такое ощущение сложилось. Ну, очень похоже поведение. При том, что цикловое наполнение у нас ну По крайней мере в диагностике показывает порядка 600 Около 600, там 595 вот Но это на самом деле очень такой немаленький показатель И слабый для мотора 1.8 Это приблизительно как двухлитровый нормальный моторчик должен ехать. По изменениям динамика стала лучше. Не то, что динамика, она какая-то более живая стала. Машина, то есть... смотри веселее. Какая-то ну, живее, она как-то вот... Э, не скучно она ощущается, то есть нет вот там вот таких, каких-то задупов, то есть нажал педаль, она как-то разгоняется как резиновая, а здесь прям так вот все четенько... Энерги энергичнее собранным. Да. да. Ну, просто нормальная эластика появилась. Но отпустил, нажал, поехал, все, вообще никаких проблем разгоняется, оно очень бодро, прям, блин, я даже не ожидал. Надо попробовать еще фазорегулятор подкрутить еще более круто и посмотреть, что будет происходить у нас. Опять же, фазик я еще так сделал, чтобы на холостых потребления, ну, то есть, сгладить прям вообще ровно, работу мотора сделать. И опять же, вот это на низких оборотах тоже, чтобы все ровненько было и плавненько. Ну, то есть, как бы ровно вот этих перебоев не было, как будто бы валы выкручены куда-то уже по углам широком. Ну, я имею в виду, раздвинут, как будто фазик. Сейчас как бы все прям идеально. Мы, такое ощущение, что прям вообще как-то попали очень четко. Хорошо, приятно ехать. Но, очень. Радость. Очень в этом плане. Захотел комфорта, как Будет бы, будь тебе комфорт. Захотел повеселей поехать, будешь ехать веселее машина это точно ну, надо самое главное надо сейчас испытать все. то есть тут вот, ты испытаешь а, реально как бы повседневный ты же постоянно ездишь на ней и вот эти нюансы это ладно мы сейчас выехали буквально там проехали я не знаю не, немного а, тут Но надо именно таких кататься, в, в пробках во, во всякой вот такой вот ерунде постоять и будет понятно. Так что, смотрите, работаем, мы ведем все, продолжаем испытывать. Единственное, как я в прошлый раз говорил, что просто не хватает времени на испытания, на все... Была бы у меня машина, конечно, своя, я бы быстро это все сделал, но тут приходится вот как бы так работать. И опять же, большая просьба, не надо э, не мне писать по поводу, там, когда будет обновление, не моим представителям, потому что, ну, все эти отписки в времени уходят просто немеренно. я как... Будет все. Я тут же напишу. Я для этого вам видео вот эти снимаю, что мы не просто так сидим, что мы работаем реально. То есть, ну, работа ведется. И э, все движется туда, ближе к, к релизу. Чем мы дальше будем э, испытывать больше и чаще, тем соответственно... Тем, соответственно, у нас лучше... Э, уходит прошивка, так что продолжаем испытываем, и двигаемся к успеху. Так что в общем всем пока, до новых встреч, не забываем опять же подписываться, ставить ну колокольчики жать и все остальное. Так что пока.